Вот уже год в нашем инстаграме мы выпускаем очень классные идиомы. Мы их сами рисуем, сами монтируем, сами записываем, все делаем сами, и они очень крутые. И сейчас эта подборка из 10 идиом. Давайте, схема проста. Если вам понравилось, то вы ставите лайк. Если вам не понравилось, вы ставите дизлайк. И пишите, что нужно сделать, чтобы понравилось. Ну и если да, то мы выпускаем дальше. Если нет, то нет. Все логично. А мы еще вот о чем подумали, вы же эти идиомы явно забудете. Их, конечно, всего лишь 10, но их очень легко забыть. Поэтому, чтобы такого не произошло, мы для вас создали очень классный тест. И этот тест вы можете тоже пройти по ссылке в описании. Идиома – of all trades. Дословный перевод – Джек всех профессий. А смысловой перевод – мастер на все руки. Например. We gave the man a job because we needed a jack of all trades to look after the many repairs. Мы дали этому человеку работу, потому что нам нужен был мастер на все руки, который бы занялся всем тем, что нужно починить. Или Знаешь, я своего рода мастер на все руки. Идиома Black Sheep. Дословный перевод чёрная овца, а смысловой перевод не такой, как все. Например, My Cora is a high family. Моя двоюродная сестра Кора вылетела из средней школы, и мои родственники считают ее неудачницей. Или, Я определенно был не таким, как все в моей семье. Идиома Talk turkey. Дословный перевод: говорить индейку. Смысловой перевод: вести серьезную беседу. Например, If you want to sit down to talk turkey, give me a call. Если вы хотите обсудить что-то напрямую, свяжитесь со мной. Или Let's talk turkey. How much money? Let's talk How much money? Поговорим серьезно. Сколько денег? Идиома: to bet one's bottom dollar that. Дословный ее перевод – это поставить чей-то последний доллар что. А вот смысловой перевод – быть уверенным в чем-то, дать головное на отсечение. Например, You can your that he's right. Можешь быть уверен, что он прав. Идиома Дословный перевод – полет красный глаз а смысловой перевод – это ночной рейс. И примеры: She took the Red Eye Flight from New York. Она взяла ночной рейс из Нью-Йорка. Или, I like to I'm a Иногда я представляю себя стюардессой на перерыве между полетами, и у меня всего несколько часов, прежде чем я зайду на свой ночной рейс в Барселону. Idiomа monkey see, monkey do. Дословный перевод: обезьяна видит, обезьяна делает. Смысловой перевод: копировать или обезьяничать. Например: It was monkey see, monkey do for Derek. He copied that his did. Он копировал все, что делали его друзья. Или Через неделю после того, как мы запустили новую маркетинговую кампанию, конкуренты тут же с обезьяничели нашу идею. Идилома ⁇ Чью-те-фет дословный перевод жевать живать-жир ⁇ а смысловой перевод ⁇ говорить ни о чем ⁇ сплетничать. Например, ну что, давай поболтаем Я слышал, Джон нанял новую секретаршу У него уже есть одна, зачем ему две? Или Сплетничая, обмениваемся идеями Идиома Feel blue Дословный перевод чувствовать голубой, а смысловой перевод грустить или быть в плохом настроении. Например, Когда Мэри уходит, Терри грустит. Ему одиноко и печально. Или, И скажи мне какой смысл грустить? Идиома It smells fishy Дословный перевод Пахнет рыбой А смысловой перевод Дело нечисто Или запахло керосином Например Этот ваш транзит через Стамбул и Танжер, Что-то здесь нечисто Или Что-то в этой ситуации нечисто Идиома, To injury. Дословный перевод добавить оскорбление на рану, а смысловой перевод сыпать соль на рану или усложнять ситуацию. Например, Наша начальница еще больше испортила нам настроение, когда запретила пользоваться телефоном и компьютером во время обеда. Или, she added insult to injury when refused to be her bridesmaid. Она сделала еще хуже, отказавшись быть ее подружкой невесты. Ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, иначе YouTube не покажет, что у нас вышло новое видео. Да, ссылка на наш Instagram в описании. Все, всем пока.